Всем привет! В эфире Универньюз, студия Адель Шемилова. Итак, о самых интересных новостях к этой минуте. Как выглядит цифровая Россия и как подготовить кадры под экономику будущего? Для чего в Альма-Матер собрались борцы с преступностью? Каковы итоги войны и кто вернется домой из Сирии? Отраслевой чемпионат в области IT Digital Skills Russia впервые стартовал на площадке Напольса. Подробности с официального открытия смотрите прямо сейчас. В преддверии WorldSkills 2019 в монополисе прошло открытие отраслевого чемпионата в области IT Digital Skills Russia под председательством президента Республики Татарстан и министр связи и массовых коммуникаций России. Мероприятие мероприятии принял участие ректор КФУ. Заседание собрало главных специалистов в области высоких технологий от бизнеса, органов государственной власти и образования. По мнению организаторов Digital Skills, внимание на компетенциях будущего и цифровых технологиях отражает мировую тенденцию к цифровизации экономики, то есть всестороннему проникновению IT в привычные профессии. Поэтому цель Digital Skills популяризовать IT и благодаря этому к 2025 году подготовить 55 миллионов кадров, готовых к работе с Digital. Убежден, что в целом доля населения, так или иначе, доля трудоспособного населения, так или иначе связанного с информационными технологиями, цифровыми технологиями, конечно же, будет возрастать. В стороне от цифровой трансформации не сможет остаться ни одна отрасль. И поэтому очень важно, чтобы мы создали условия для подготовки и развития как в целом просто пользовательских, потребительских навыков работы в цифровой среде, так и навыков профессиональных». Об этом же и говорил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. По его словам, цифровая экономика это перспективное направление развития для всей страны и для Татарстана в частности. Поэтому подготовка компетентных кадров вопрос актуальный как никогда. Новые веяния цифровой экономики требуют установления прочной связи между сферой образования и индустрией. Это выражается в грантовой поддержке студентов, востребованных специальностей со стороны отраслевых предприятий. Вот есть у нас большие школы информационных технологий и информационных систем КФУ. Вот мы тоже спонсируем в виде правительственных грантов подготовку специалистов. Не стоит забывать, что в Казанском университете подготовка кадров в IT-сфере, а также развитие диджитал-сферы в целом является одним из приоритетных направлений. Специалистов в этой области готовят не только высшая школа it но и институт участвительной математики и информатики, а также профильные IT-лицей для одаренных детей. В соответствии с мировыми трендами КФУ взял курс на цифровизацию образовательной и исследовательской деятельности и управленческих процессов для перехода и концепции Университет 4.0 к 2020 году. Здесь важно отметить, что КФУ имеет достаточное количество опыта, чтобы его представители приняли активное участие в смелой дискуссии о формировании специалистов будущего. Работа чемпионата Digital Skills продлится до 15 декабря. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В КФУ состоялся круглый стол в честь юбилея кафедры уголовного процесса и криминалистики и уголовного права юридического факультета. Он организован для обсуждения вопросов обучения и успехов кафедр за все 50 лет их существования. Подробнее в следующем сюжете. 12 декабря в Казанском федеральном университете состоялся круглый стол противодействия преступности как содержания научной и образовательной деятельности юристов КФУ. Мероприятие посвящено 50-летию кафедр уголовного процесса и криминалистики и уголовного права юридического факультета. Мы гордимся Казанской юридической школы. Она из лучших в России, я считаю, что даже дает форум московской и петербургской, и мы заслуженно гордимся этой школой, поэтому вот то, что мы сегодня отмечаем 50 лет двум кафедрам, это тоже представитель нашей казанской юридической школы». На круглом столе были преподаватели обеих кафедр, а также их выпускники, среди которых представители университетов и различных судебных и структур власти. Мероприятие началось с презентации, посвященной истории кафедр. Гостям круглого стола рассказали о создании и развитии структуры, а также об их выдающихся выпускниках. Презентация осветила все 50 лет работы кафедр уголовного процесса и криминалистики и уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета. Круглый стол позволил преподавательскому составу не только обсудить обучение на юридическом факультете. Но и получить мнение и советы его выпускников. Артем Тупичкин, Ленардо Валерьяров, Универньюз. 9 декабря в Елабужском институте КФУ состоялся всероссийский правовой диктант. Все желающие смогли принять участие в ежегодной образовательной акции, проверив свою правовую грамотность.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 Результатами работ участников Всероссийского правового диктанта организаторы обещают ознакомить в течение 10 дней. Всероссийский правовой диктант стал финальным мероприятием Недели юридических наук Елабужского института КФУ, приуроченные к дню юриста. Диана Шилова, Сирена Иванова, Эдар Салихов, Универньюз. Самая обсуждаемая новость это вывод российских войск из Сирии обратно в Россию. Президент России Владимир Путин поручил начать выводить большую часть российского воинского контингента из Сирии. По его словам, условия для политического урегулирования в Сирии уже созданы. Российские военнослужащие начали возвращаться домой из Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более точные сроки вывода военных зависят от обстановки в республике. 11 декабря президент России Владимир Путин заявил о разгроме наиболее боеспособной группировки международных террористов. Он поручил начать выводить большую часть российского воинского контингента из Сирии. За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин. Встреча Путина и Асада на военной авиабазе Хмеймим стала знаком того, что Россия главенствует на Ближнем Востоке. Но, как подчеркнул Путин, они всегда могут вернуться, чтобы противостоять любой новой угрозе. Несколько раз Россия предлагала Соединенным Штатам, и другим странам, так сказать, Запада присоединиться к проводимой России операции. Но, к предложению Владимира Владимировича Путина, которое было озвучено в декабре прошлого года, был призыв, так сказать, опять совместно действовать тоже не увенчались, так сказать, результатом, потому что, опять же, наше мнение, так сказать, наша просьба о совместных действий была проигнорирована. В данный момент Россия операцию выполнила сама, без участия стран Запада. Часть российского контингента все же останется в Сирии и будет базироваться в Тартусе и Хмимими. По словам главнокомандующего воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, этих сил хватит для выполнения дальнейших задач в Сирии большая часть территории Сирии в настоящий момент освобождена от террористов. Вот. Основные группировки, действующие в Сирии, уничтожены ударами российской авиации российских вооруженных сил. И остались отдельные группировки, которые, по всей видимости, серьезной опасности в настоящий период все-таки уже не представляют. Россия войска свои в Сирии оставляет. Это не полный вывод войск, это вывод основной части, но не полный. А, соответственно, вот тот контингент, который остается, он остается ровно в том объеме, который нужен для решения локальных задач. Россия продемонстрировала Ближневосточному региону и всему миру, что она держит данные союзникам слова и выполняет это обязательство подчеркивают эксперты. Однако США заявили, что продолжат вести операцию в Арабской республике. Анна Глазунова, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и оставайтесь в курсе всего самого интересного. До новых встреч!